Знаете, да. у нас тут, вот, короче, блог троп. Я еще в это никогда не играл. Я только здесь, а в лобби был. Ой, хоть, нет, хоть, я хотел, хотел, хотел записать, но все никак руки не доходили. Сейчас мы с Салом записываем. Я так, пони... да. я так понимаю, мы с Салом такие две лучшие подружки, потому что. Потому что я и раньше все с Максом. Мы были две лучшие подружки. И... А -а -а, это. Нет, я, я поняла, что это. Это, это, это типа такой... Тинтиран. Не типа, оно такие есть. Нет, нет, в Тинтиране. А в Тинтиране, если ты бежишь, то под тобой бл падают блоки Тинти, и они падают сразу за тобой. А тут они падают только через несколько секунд. Блин. И тут, и тут Мне, мне надо, мне надо третьего лица сзади только играть. Дыша по-другому я не могу. А я все время привык играть от первого лица, я все время играю от первого лица во все мини. Я не вижу, что происходит. Сзади. Я в роблоксе я в такой играла подобное в роблоксе я тупо не вижу, что происходит сзади меня. Я знаешь, я сейчас бегу по такой опасной тропинке. Я у меня просто Однак... в любой момент могут подрезать. Или я просто сам могу Я сейчас с чудом не упал. Я в насилием, потому что я протупила. Я тупой а, чувак. Я, и... А я теперь на фиолетово. Я только я, что я, с я, я, упал. Я, я упал с розового на фиолетовый. Я туплю, где прыгать. Это моя тупая ошибка. Да, даже не ошибка, а так оно... я, я теперь на синем. Блин, <связать> только не подрежьте меня. ё мою бежит. Когда оно красное, это все, оно сейчас об обвалится. О, нифига себе, я видела. Я прыгну. Я, я, хотел, я хочу вас подрезать. <связать> да, поймай, я успеваю. А я. я сдохла. Подрезали меня. Я, короче... Я... Ты тоже сдохла. Я, потому что тупой. Тихо. Настройки. Настройки. Я вот сейчас вот смотрю реально на себя и понимаю, то, что реально у меня наушники больше в моей башки. Спереди, сзади, все. Спереди чего? Сзади чего? Э, лица. -спе спереди жопа. Спереди жопа. Спереди харя, а сзади жопа. <смех> Нет, спереди жопа, сзади харя. <смех> прикинь, что кто-то на синем. А прикинь, я сейчас прыгаю только на розовом. Прикинь. Так ты сдох. <смех> ты же сдох. Так в том-то и дело, то, что когда сдох, я сейчас вот начал бегать. Так это все так, а это наблюдательный режим вообще, то дружок. Ну и ну и что, если если я хочу побегать, я буду бегать, и никто мне этого не запретит. О! Блин. Да что ты орешь, не Я такая. И я не я сатанист, буду, а, я сатанист, буду, сатанистка. Я больше с собой играть не буду, все, потому что ты орешь. Я уже на розовом все понятно, спасибо. Ран. <связываю> <Run. связываю> И дай-ка угадаю, все из-за меня. Ты сейчас все на меня свалишь. Ну, конечно, Нет, я... Ты... Ну, ну, конечно, я всегда всем виноват. Нет, я себе, я не сказала, что из-за тебя я упала. Я на розовом. Здравствуйте, розовый цвет. Ненавижу Блин, розовый я... цвет. Я, я уже на синем, спасибо. Спасибо, А, а, а тут есть бог. красный? Да нет. <свят> я хочу на красный. Тебя обделили на красный, все, понял. Мой любимый цвет красный, я хочу на красный цвет. И точка. Я буду жаловаться. Давай потом, Джуз Будин, поже. Слушай, если ты мне будешь все, что мне надо переводить, я согласна. Ну, я постараюсь, если они даун, то переведу. Я получил... А, -а, а, я... Звёздочку... Я звездочку, я что то из звездочки достала, смотри. И чё? Я чё то из звездочки достала, ну, хочу это такое... пер 150 блок. Ресторит 15 процентов blocks он ер короче мне какой-то буст дали мою. ну спасибо я, и, конечно из меня англичанин вообще как, как из как из курчанова даниил степанов ну ладно выйти из игры все. я нажимаю выйти из игры не надо я уже вышла ну, я матюкай себе. Кстати, вот знаешь, вот у меня все время. У меня никогда не было такой привычки у себя в видео матюкаться. И знаешь, в После И вашего появления у меня, у меня резкое желание появилось мать... Матюкацов с сейчас я вам губам надо. Я в доме. Где вы? А может быть ты мне сразу. А может ты мне сразу рот мылом промоешь? С удовольствием. Только предупреждение, невкусное мыло, мыло невкусное, я знаю лучше. У меня, у, меня там, у, меня там, у меня, там, шампунь есть, он вкусный и на вкус и на запах. Отряд. Давай иди сюда. Нет, и я сейчас не нажимаю уже джусбильд. Так, ну, а... вот лайф, не... Я тебе кинул пати, принимайте. На пати, ноль. Есть, нашла. Эрик. Сали БС 0, join the Давай, джуз булдин, джуз булдин, давай. Смотри какой, смотри, какой мальчик, чьи девочка, кто это? Смотри, какой красивый, он нас приглашает аж. Мальчик, чи девочка говорит? Тебя не видно. Тебя не видно. Нифига себе. Теперь Смотри, смотри. Меня не видно. Это... Я в скрытой зоне. Теперь меня видно. Давай, пошли. Давай. Я, Я хочу на Хайден Давай сейчас на Хайден а потом нас же сбил. Нет. Хорошо, мой повелитель. А что нажимать? Команды по два. ты нажал команды ты, по два? Да. Так ты сама по ты команде? вроде ко мне должна была подключиться. Да, а вот, ну, а должна, ты во, что? Вот, на... вот, вот ты ко мне подключилась. Ну да. Ты что нажал? По отдельности играть или вместе по команде? В вместе по команде. Ой, из-за того, что мы с тобой в пате. Крокодил, это крокодила, надо строить. Подожди. Знаешь что? У тебя почему-то есть, есть шапка. вот вот у, вот смотрите, она да что вредная. У нее есть шапка, а у меня нет шапки. Вот посмотрите, у нее есть шапка, а у меня нет шапки. Ге справедливость. Все И всего за Давай -90 строй, рублей. крокодила. Так, а давай беру, получается, искаженный нили, а, искаженные грифы и бирюзовую Нет, шерсть, я зеленый беру... и, и зеленый шерсть. А, Нет, шерсть. не шерсть. Берем теракот. Зел... Лай... Берем зеленый а -а -а. и лаймовый теракот. Все. Я все сказала. У меня еду терракоты Тиракота? Дай сюда, иди сюда. Тиракота, Ага, тиракота. И кота. Я его не могу тебе перекинуть. Сырян. Так, а интересно, Давай, будешь, интересно будешь. а тут пол можно поменять? Ну-ка. Я хочу пол Ты... поменять. Я, можно, не, я да? не умею строить вот ты сама хотела ты, ты сама хотела идти ты ты и строй я не хочу строить ничего я, ну, я ладно, хочу я, вот тебе надо ты и строй а я хочу а я вот хочу на этот на хайденстик Этот блок за пределами зоны... Не уходите за пределы своей арены. Мы потратили на это много времени. Хорошо, мой повелитель. Да, да. Осталось 3 минуты. Поторопись, у тебя 3 минуты... Это на лягушку... Это, это, это похоже на какую-то зеленую мышку, честное слово. Вот... И, вот, и, вот... Не, не вот, строишь вот я сейчас вот смотрю с высоты и понимаю то, что это похоже на, на зеленую мышку. Это на, он на будет водичке. На, на зеленую мышку сосиску. Он будет в водичке. Маешка соси искат Маешка сосиска мышка Маешка сосиска мышка сосиска Тихо. Ты реально какая-то сосиска. Кстати, девочки, вот, вот у меня почему-то вот, вот у меня вечно, у меня даже, у меня даже петличка. Я ее просто сложил, я ее просто на стол положил, и я ее беру через пять минут, а она у меня уже вся запутанная. Сейчас она у меня, слава богу, уже распутанная. Вот такая -то у меня, кстати, новая петличка. Смотрите. И, и, кстати, я мышечку себе новую приобрела. Вот смотрите. Мне осталось, чтобы не мне осталось только клавиатура. Я не тебе показываю. Мне, не осталось, осталось, мне осталось только купить вебку и клавиатуру и все. Полный комплект этой. Знаешь, есть более такой хороший вариант, чтобы все поняли. Че письку строишь? Ты нормальный? Все, я на тебя буду жаловаться, Надя. Все, скажу, что ты письки строишь какие-то. Зеленые какие-то. Я, а, я, пи я пишу слово, а не, а не письки строишь. Ты нормальный, но если, а если я проиграю? Не проиграешь, они сразу поймут. что ты построила, Потому что. Это на улитку похоже... Я не знаю, на кого-то похоже... Это на чучела на какое-то похоже... Это похоже на... Это похоже на чипу, когда он не хочет идти гулять... Это реально похоже на чипу, когда он не хочет идти гулять... И что ты меня так оскорбляешь? Я все-таки старалась... Видимо, у, один... у, меня... у меня мало времени, я не успею. Ну, вроде они должны понять. Наша первая. Крокодил. Исчезните, не судите строго. Если бы ты, конечно, помогал, было бы все норм. Если ты сама хотела, это похоже на какое-то. Нас плохо. Это это похоже либо на какой-то лабиринт, либо из либо из либо из крокодила вынули все все вот эти вот все все останки вонные. Это похоже, какой, это похоже на какой? Это похоже на какой-то поезд Блин, короче. Хорошо, мама. Хорошо. Это похоже на какой-то пояс. Честное слово. Так. Это, это такое... Короче, я спать. Удачи вам. Давайте, до свидания. Ах ты ж гадина! Она ушла. Ладно, продолжим сами. Я хотел идти <связать> э -э куда-то. Куда Goodnight! Она мне тогда пишет. Goodnight! Хочу шоколадку. Хочу жрать! Хочу жрать! Продолжим запись! Сейчас у нас будет забег. Забег! <свят> забег 2021! Нереально. <свят> Реально, на ну. больше, чем вся моя башка. <сёк> я, ну, а чё, синий так? Ладно, чтоб меня никто из классиков не увидел. Так, ну Хочу жрать. Не знаю, почему хочу... Не знаю, почему, но почему-то я хочу жрать. Походу, я... И это у меня уже не в первый раз. Вот. А как мне воспользоваться? Спасибо! Выучим на мертво, не забывай и повторяй. Как заклинание не потеряй веру в тумане, а и себя не потеряй, выучи вызубри, не забывай и повторяй, как заклинание не потеряй. Честно, а какой? я второй пришла. Ларисочка пришла второй. Скриньте. Я, я, кстати, как-то недавно пришел первым. То есть это было где-то дней пять назад. Ну, на прошлой неделе. Получается. Ну да, В прошлой неделе. Да. А Закручиваем, ми... АСМР, закручиваем микрофон. Мурашки. <свеч> Типичное название АСМР у Лены. АСМР. У нас на районе не звонят, а звонят. Масяш, что ты гонишь? У нас на районе не звонят, а звонят. Масяш, что ты гонишь? Почему я вспомнил эту песню? Я не знаю. Я вот тут вот встаю. Как думаете, мне поменять скин на летний уже или У меня другой скин? Это я на одну серию такой себе скин поставил. Это я себе на одну серию такой скин поставил. Пошлите дальше. Хочу, хочу на Тин Тиран. Ничего не знаю. Хочу на Тин -ти если, если на Майндлессе есть Тин Тиран, я буду рада. Тут нет Тин Тирана. Но зато есть Кейк Варс. Кто не знает правила Кейк Варса? В Кейкварсе нужно э, это типа как Бедварс. Только там тортик. Ну, типа, ну, типа Эгварс. Да, возьмем. Только тут тортик надо защищать. Ну и правила, немного другие. Короче, а кто не знает, как играть, я где-то недавно видел видео Андрея Жителя. Как играть. И, короче возможно в подсказке где-то получается где-то вот вот тут я ставлюсь сейчас хорошо мы я хочу же 20 минут записывать впрочем ничего нового сейчас кстати видео ну в эти месяца Получается, в эти три месяца сейчас вот побольше видео, потому что школа закончилась. И у, меня, и у меня становится больше свободного времени, чтобы мне играть. И записывать видео. Именно поэтому сейчас буду побольше видео. И, возможно, даже видео снова готово. А сейчас... И даже, возможно, видео с Новым Годом. А сейчас всем до свидос. Эээ. -э.